Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад. И сегодня будем продолжать проходить метро 2003 и Сразу хочу пожелать приятнейшего просмотра и приятнейшего аппетита всем, кто кушает, а те, кто не кушает, взять покушать вкусняшек всяких. Все, мы будем продолжать. Так, мы в прошлой серии там уже побег у нас был. Мы сюда зашли, да, нас арестовали. Так, а ты кто? Напарник. Нага. А Нет, это а что белый, я черный что-то? Ладно, ладно, ладно, только без рук. Я сам пойду. Ага, давай, давай. лицо ему. На нафиг, красавчик. На, понятие Беги, давай. О, вот, вот так ты вот. Мной, да побежали, побежали. Ферер, быстрей, да не могу, я бегу на всех силах. Мне тут... по-моему, попали, да? Да реально тоже в него попали. Ах, вот так. А нормально все. Я и так быстрее тебя бегу. Как? бы. Вот так. О, все, минус. Рипнул. А я, да, кстати, тогда. А куда нам? Давай туда. Пики. Блин. Все, прыгай вниз, давай. Во, красавчик. Блин. О, вот. Спасибо. Я спас. не верю в Бога. Но в тот день. За меня больше некому было вступиться. Значит, Бог есть. И меня спасли. Друг Хана. Ну Андрей да. Мастер. Только он смог помочь мне выбраться. А кто же еще? Станции. Тут же он только и остался. А У нас в друзьях, считаю. А, проблема. Тебе потребуется маскировка. Ага. Возьми этот комбинезон. Поверх ну да, меня же теперь вычислили. Теперь меня оборотов, на портрет поставят. Будет и розыск. Как Наверное. Или мяса, не будет. Или тут всем плевать. На Можешь поехать на этом поезде не а, да? Ну это будет. опасно, конечно. ты свободен. А, ну окей, окей. А чуть я тут? Камушки какие-то раскиданы. Так, у него патрончики есть? Блин. Пошмаки. Ага, баллайки есть. Прикольно. больше ничего нет у него патронов это и не должно быть так С зайцем поехать а где это да пошли а так его где-то здесь прибили по моему до этого челика не его по-моему даже нет мы да, то, -то, -то Территория поменялась, блин. На на Либо мы в другую сторону шли. А, ну да, мы в другую сторону пошли, получается. Аптечки, фильтры, ножи, набор Ага. точно ага. по Ну и ладно. прошу тебя ничего нету. Давай для калаша что-то хотя бы. Ого, 165. Не, дофига. Пользоваться просто. берешь и стреляешь. Ну, логично, в принципе. Отлично, вот это оружие. прокачать. Не пожалеешь. Не, ну я не буду обменивать... А вот это сколько там патронов-то? совсем немного осталось. Тайный цикл скоростный... Довольно много времени. А, это какой то обычный, да? Да-да, обычное, отлично да. а Вот но это хорошее, но мне денег не хватает на него. Совсем осталось. Отличное оружие. Не пожалеешь. Ну, блин. Ну окей, возьмем. хорошо патроны теперь надо у тебя ж патроны да не что вообще фигня какая-то а не где патрончики ладно. то скидки, лучшие... а вот у тебя а, рекомендация лучших специалистов угу. товар реально закончились приходи в другой раз а это ч Отличная сделка. Очень. Так, а вот сюда, да? Все нормально, мужики. Он сам... Опа, она. Опа, она. А, а как выбраться? Хе -хе, это что, ловушка сейчас была что ли? Пацаны, а как выбраться-то? В смысле? А в смысле а как выбраться то вот хана теперь мне будет а -а -а, а в смысле или так надо было не так нифига не надо было а как теперь что делать Артём, видишь, там Забирайся туда. а да а так я все правильно сделал я думаю что-то неправильно сделал о метро 2003 4 да знаем такое ну, так что, Ага, поехали давай. А меня ж придавят. Стоп, вообще, кто так делает? Кто едет задом наперед? Мы должны вообще-то лицом туда ехать. Это неплохая примета. Нет, останавливайте. Блин. Нет, конечно. Вот, я тоже не хочу. Но если он останется во станции то он точно труп. а ну тут у меня выборов нету либо я на... на станции труп, либо я вот сейчас меня размажет блин ну что делать теперь да хотя бы поменять сторонами хотя бы чтобы я лучше видел а то реально ни хрена не вижу а, все нормально подбирайте все подбирают куда мы полетели Чем что мне в космос отправляете не надо я еще рано Они по воздуху меня отправляют. А сейчас доски тягнилые гнилые треснут. Я сейчас упаду нафиг. Сломаю себе все. Да блин, реально плохо с... сел. Лег. подтягивается красавчик. За спорт. Чего у них флаг СССР до сих пор? Нифига себе. А, у них же до сих пор СССР, да не застряли во времени, короче, походу. или я не знаю, почему у них флаг СССР. Блин, что-то, что-то реально бахнуло. Что на колы я упал или что там камни? Ну там реально камни, он на крысу сейчас упал и все. Лазеркой, опасно давай не двигайся, нормально. Прям по мне бегут. Внимание, внимание, поезд отправляется. Все военнослужащие с фронтовыми путевками должны немедленно занять свои места в вагонах. Попытка остаться на станции считается дезинтерированием. Мне их короче, сейчас дезинтеруют. За, За город до триаду отдан. Прекрасно дезентирован на до... месте. До... Пошел по Чем образом. я расстреляю? Ага. Ну, а Кто? Бабло? Ну, в... а армия победит зло? Не знаю. Ну, мой отец в армии отец Ох, служит... ускорение. Давайте. давайте. Давайте вторую передачу включайте. Третью давайте. За Бо ага какая фронтовых, да? Слежит, ага. нет, в Такая... А че, мутик, ну, ты мурзив, О, да? черный Это, Это же уголь, наверное, послушаем. да? Ну, самоубийство грех. Я же в ад Если тебя возьмут, ты и так уже, считай, в аду. Ну да. Что, что, без не, я никогда не смогу покончить с собой. Давай свою ну, да пилюлю мне, чтоб наверняка, лишь бы не гнить в их Пилюлю. Паркованы, что ли, там, а? Какие-то наркоманы там ехали. А, глава 4 война. Человек остался человеком даже после конца света. Он все-таки так же готов был грызть глотки своим братьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал, теперь была эхом. Какой-то древней войны между красными фашистами. Человек не меняется. Ну да. Человек как был, так и остался. Даже конец света не повлиял не ну конец лета, конечно, повлиял. Они стали более осторожнее. <мышленный флот> Ры -ры -ры -ры -ры -ры. Давайте опять их. Сейчас, YouTube забанит. Ай, что-то подсказнол за Артема. Я же говорю тебе, надо было ехать нормально. где все-таки доски прогнили Ай, дебилочка, артём О, новая рушка. Мне придется их убивать, что ли? Вы всем совсем депилы? Как я должен с... красную армию убить? Вы что, депилы, что ли? Э, можно убежать домой? Я не хочу. Красную армию убивать? Ну вы что, депилы, что ли? Надо, короче... А у меня нету. У меня пистолета нету. А можно поменять? Как Что ты делаешь? Так точно, Я че, красную армию должен был убить? Ну, окей, давайте красную армию убьем, что нет? А ну-ка. Опа, завалил всех. Красавчик. С калаша офигенно стрелять. Главное, чтоб сзади не подошли. Все, на полы сказал. -мо! Всех положил. Да сколько их там вообще? Да, перестрелка будет хорошая. Ч, пацаны, идем куда-то? Да, короче, не сами против себя воюют. пошел нафиг! сколько вас там вообще -мо, повалил. Я столько не валил вообще людей. Откуда они берутся, они как эти мутанты? <как> <как> берутся откуда хотят вообще, плевать им. Они, короче, снизу идут, да? Я так понял. Я вроде бы чуть-чуть пострелял и уже всех убил. Да, такое себе все патроны что ли? Против кого не стреляют? Это наши или не наши? Я, не Я против своих, по-моему, стреляю сейчас. все Кто теперь гад? Я или ты? Деда заболел какого-то. Ихнего главного, походу. Главный дед, короче. То стреляет по мне. Все, тебе хан... вам хана я сказал. на да, всех убью нафиг. Все? Вот и чуденько А как выйти отсюда? Блин, я походу тут навсегда да остался. Выйти как отсюда? На F? А, на E. Окей. Okay. А, серьезно? Да не на сей-то второй половине. А, пришли все-таки, да? В гости пришли мне, да, значит? Ну, покушайте патрончиков. Отведайте. Гнев блокченнела. Ой, это моя тень. А куда нам-то идти вообще? Нам на ту сторону походу, да? Или что, я вообще замочил всех? А смысл-то от мне от этого? Смысл от этого, что я сделал сейчас. И бесконечно будет опять идти, наверное. Ай, блин. Споткнулся опять. Ага, они отсюда уфигарят, я понял. Я вас понял. А где вы? Мужик валяется, мужик тебе плохо, да? Опять напились тут. Как я вообще с кем-то воюю я не понимаю. Э! Б нафиг! Спите дальше. Вс, я вам не мешаю, спите дальше. Нормально. А, пулеметчика завалил. Стрелять вы все-таки не научились. Мне пришлось вас завалить. Блин. Офигеть. Данбас какой-то происходит сейчас. Да сколько вас тут вообще тут. Я вообще их не валил. Откуда я у них столько трупов тут валяется? А как мне вообще здесь что-то делать? А инстанка, хрена, хреначит, вы что, депилы что-ли? Откуда пульки летят? Ага. Океюшки. Фига себе, реально красная армия. Ой-ой-ой. Эта победа поможет вам сдохнуть. <поражение>, Поражение поможет вам сдохнуть. А что происходит, а? Что то Ч ⁇ ты вам там? Какая армия Рейха? Вы сейчас сдохнете, ай э. Армия Рейха. на Фигарю! Ну хотя бы кого-то убиваю Блин, ну это свет, глаза, но это неудобно. Ну вроде бы падают, но я не понимаю их бесконечно стрелять. Тут снайперка нужна вообще. все, сдулись О, сгорели. Походу у меня и патроны другие перешли. так как ты стреляешь, ты же сдох уже. Он легко стреляет, ну офигеют. А, флах, я думал, ты уже что-то ликидаешь. Это спецназовцы вообще, как они тут оказались? Ну офигеть. Спецназовцы, ну вы идипилось. Ну. Ч ⁇ отдыхаешь? Отдыхай. О, спасибо за. Что у них как с калаша не стреляют. <пит> -мо, пики! Ч вы здесь сказали, что вы тут сидите вообще? <пит> да, у вас потери будут большие очень! Да я рано пошел на них резко. Меняй, меняй, меняй магазина пятерочку. Чего, что так жестко, да? Никого нету? Старанно, чего вы тут сидели? О, что-то валяется. Просто надо все. Что есть? Давайте, пацаны, что есть, еще есть. А все нет уже ничего. Ну что-то есть жена ну, у вас есть. -мо, там у них еще нормально так людей. Надо, короче, да, вот эту брать. Фу, надо отдохнуть перед боем. Угу, идите, пацаны, сейчас. чаще что зря пошел так резко. Перезаряжают вообще. Хедшот. Это вообще фигня какая-то. Ну калаш мой никогда не подводил еще. А чё ты там быстро? чё ты там вот, э, ходит? Ты же, он сдох или не сдох, я не понимаю. Ходит себе как будто вы живой, живее всех. Ух ты, бляха, не, я туда не пойду. Это с монстрами хорошо будет. А все сдох? Вот молодец. Вот бы все так вот сразу вздыхали А то что-то ходят там еще. а кто там говорит я не понимаю? Уже там что-то ж как как этого я, дебил убить-то? говорит? А где пазы их не? Я вообще хожу куда-то непонятно куда. Вот их вообще валить не надо было. Я дебил как взял и валил на всех. Я оттуда еду, значит, их не база там. Ну, по сути, наверное. Рейх, у них Рейх здесь. Ни хрена себе, ты чё там разошелся? нормально. Там пам-пам-пам-пам. Где? Наверху, что ли? А чё так быстро-то, а? Их там дофига, я уверен. Все, человек 10, наверное, да? По голосам же слышно. а я ему лампу разбил. Он теперь видеть ничего не будет. Вот он, лазерка идёт уже. С всех сторон, сейчас сзади придут. Я отвечаю. Куда ушел, а? А, все, патрончики закончились. Мне хана, короче. Если патрончики закончились, то это плохо. Надо было патрончику побольше закупить. Потери. Да-да, у вас потери будут очень большие. Ч, вс? <смех> так быстро. Хидшотики. Вс, их нету. Какая-то красная армия слабенькая. Очень даже. Я думал, Красная Армия посильнее. Посмотрите, бронежилеты. А как будто бы ничего этого и нету. Ничего а у него. Обрезка. А, не фигня какая-то. Не, не, я не хочу так. А блин, то да сколько тут их ходов, я не понимаю. Ходов понабирают этих дебильных. Э, ходи теперь. Я вообще тут растяжки могут быть. И что это? Вроде по растяжек нет. Чего, пацаны, ему помочь надо? А им уже помогать походу Офигеть, какие неплохие людьёвы. Они взяли в плену держат их. Нифига себе, Красная Армия. А, так это вообще немцы. -мо. Это даже не Красная Армия, это немцы. Вот какие плохие, вы. Блин, надо их завалить <связать> было. И давайте найти. Это же не ихняя паза путь. Вроде бы растяжек нет никаких. Вроде бы, но они есть. Сто процентов где-то. О, здорово. Блин. Че, все миссия провалена? А, нет. Битва над резина, Когда я пришел, себя, надежды у меня не осталось. Пленные фашисты, фашистских канцеляры В канцелагерах использовались как рабы. Или мишени. Мишени. А, ну да, я же видел их. Там клетки стоят очень да думать то пристрелим красного шпиона и делу а у вас уже у тебя 4 глаза или четыре глаза реально никогда не мутированный кто будет следить за этой свиньей на сам то свиньи от 45 глазами ячь 5 зло по моему и 45 вообще Бля, ну что ты творишь, а? Давай, короче, калаш. Будем сейчас расправляться. Убивай, давай их. Давай, стреляй, пацаны. Если смешно, мы теперь... Бля, у нее четыре глаза. Ну какой-то дебил. Это мото, да, так было? Давай э блин так ему и надо а то будет не тут убивать невинных людей совсем долбанулся все давайте мне спасать да вот за что я люблю садистов они мучают жертву так долго что успеваешь ее спасти ага, вы еще тут хорошего не не надо я не хочу не надо мне тут сувать ваши шмурытяки. Я не хочу, нет. Блин, опа, зря. Чего трубится? А вот это их не. Ну парнишка ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. А у него реально спарты. Же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. ему все сам расскажешь. Так они тоже со Спарты. Но реально у них написано Вон Спарта и тоже там жетончик такой. Так, двинули к броневику. Поехали. Раз, по... Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру через Хорошо, через дыру пройдем. А что же Поверь, милейку, Новости о Хантере куда важнее. Мне даль получишь. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черном. Опа. Ща будем кататься. Вот это нормально, Молодцы, они в красаут вот поиграли. Красаут в метро, да? Вот после этого и кроссаут вот появился. Я реально отвечаю. А че стрелять здесь? Ага, понял. Только есть один минус. Там нет никакой защиты. Если начнут стрелять меня, то у меня Она никак нельзя. Она будет отлететь просто этой башней. Так, так же саут не доделаны немножко. Но прикольно. Прикольно они сделали. Если так с неопытному человеку сделал... Это даже очень хорошо. И все, конечно, опыта это не очень. Да. У меня такая же машина в красавке была. О, даже есть посигналить. Какой-то рейх. 23-й? 23-й рейх, открывайте быстрее, я сейчас вас убью нафиг всех. Как стрелять-то? Как шпалять? Я вообще... Опа, мать. Она... Хе-хе-хе, тебя хана, короче, блядь. Я тебя ж совалю. Уйди отсюда, здоровья, убью нафиг и все. Ч ты руки -то тебе Что не показывают? У нас в расписании нет этого рейса. Но нас послали на передовой убью я тебе серьезно говорю. Я турейха. Не а сейчас будет! Я сказал, рейс Но будет, будет я сказал. Припасы. А давай сейчас. Приказу поднять забрала шлема. Стоять! Тревога! По машинам! А машина вы сказал, да? А машина да? Все, поехали отсюда. Расстанец! Ты хочешь, чтобы я сзади стрелял? Нифига себе! Что-то, по-моему, немножко не работает. А, пошел ты нафиг. Это что такое А, все, да? Вс ⁇ Вс ⁇ у нас эти шахты пошли. Нет! Мне пушку сейчас сломают нафиг. Вс ⁇ Враг уничтожен. Враг с борта. Да слева, ну какого фига он справа оказался? ну чуть читать слева борта справа давай быстрее едь. ну поднимайте эту фигню с шарманку свою ну вы типилось ездить не умеете что ли что вы меня домажите мне меня... а, -а, -а стрелять они не умирают, они бессмертный Или я бессмертный. Ну стреляй, ты ну тепилка. А. Аптечки тут нету. А что происходит, они бессмертные какие-то? Нет, ну там же врежешь, не дебил, а. я вижу, красавт вот опять выехал. Надо было уничтожить его. А это не меня, пацаны, реально. Да не убирайте, сказал. Вот так. Вот так вот и сразу надо было сделать. Э! У нас кони, У нас э, призраки это коночные. Он сам реально. Блин, какие-то призраки Где? Сперите что ли? Опа, все, не отталкивается. Эээ, а, так я же стрельнул у него. Он что, и наводящим этих фигней? Дай Дай-ка, где он сейчас будет? Да, конечно же, он спереди будет. Не сзади же. Сзади не все, Что-то у меня... Что-то у меня уже моргает. все, батарейка села. Что, мы не едем больше? Что делать вот он, Убиваю всех нафиг. Нет, убивай. Я убиваю их. А не они что ли? Где они? Я же их убиваю, Уезжай быстрее, я не могу ничего сделать. Ч этого дебила не хватало. Да я вижу, они въедут, а. Да. А у нас э, э, башня против башни, кто победит? Я него реально стреляю. Почему О, победил я. У неудачники. Да-да, чуть не убили, реально. Если бы чуть-чуть, еще больше, все, мне хана было. А что это за датчик, типа, это напряжетый, что ли? Ой-ой, сейчас будет капец. Блин. Где враг -то? сзади или спереди? Скорее всего, спереди, сзади там врага нету. О, сейчас будет аномальная зона. Да, ну какие-то фигня. Да, ага, там проваливается все. Ой-ой, приехали, пацаны. А что делать-то будем, а? Все, завалило нафиг всех. А, туда, да. Я думал, да все приехали. Миссия провалена опять. А что Да, потому что он вылазить не умеет. Нормально, как нормальный человек. Открывай. Сейчас там кто-то небе, за да, сидит. Не, нет, вроде никого. Но растяжки-то. Остались нет? Нож раскаленный зачем? Не, у меня такая финя есть, пулька. Можно было их не достать и не покупать. У меня они есть. Что Надо ты? было сэкономить деньги просто. Блин, без артема ушли, поход пацаны. Че-то не дождался, да? А даже, когда умирает, сигару курить Или че, их, че давай поехали в реально копился нас тут красной армии против депо депо после нашего боя с фашистскими резины нам казалось что впереди нас уже не едет не ждет ничего страшного какая ошибка да конечно ждет так ладно я лучше не буду Ульман должен ждать нас на черной станции. Должен, но там ждать не будет нас. Это же специальная игра. Прыгнись, <зычки> бы, а ага. Да уж, я такие буду сидеть. Да, я не забыл, Вы как прихитаться, да, блин. Мариц, я на це кидаться начал, потому что я сколько вас тут вообще? парня только запоги остались. Конечно, тут крыс больше, чем всех. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще, там а там там это? Ну, Опа, что это? Опа, тут что-то лежало. Дивился, подтрул. Да ты да что, мне об этом не сказал раньше? Все, больше нету ничего. Тризина, даже сказать слово не успел. Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Убит. Уничтожен. Куда вы бежите, а? Да стреляйте, дебил. нормально все приезжал опять Фу. ну нифига себе слава богу у них дрезены не было а то бы они достали нас в туннеле у них нифига нету они же просто тупые это кто мутанты опять Как я и так присел? Давай что издевайтесь, это вообще надо лежать на полу. Это очень сложно. Как тут вообще? О, водичка. А, тут же бесконечный. О, нифига тебе да я могу тут вздыхать, вообще не пригинаться. А давай. А, вообще пофиг, ч. аптечку. У меня что не бесконечный, правильно? Ну вот. Ну, пацаны, вам не повезло. Ч не вообще сюда попёрлись без ничего? Ой -ой. Господи, да это депо. Сколько я в нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Кладбище поездов. Ну, а, ну, в принципе, да. Кому не нужны, в принципе. <связь> Что происходит? Давай аптечку. Стреляй. Э, стреляй! Ну почему он не стреляет? Никогда. Ты сам стреляй, я не хочу. Давай, стреляй, патроны не хочу. О, красавчик оторвал а чё он сама едет теперь ой-ой-ой хана походу у меня сейчас а у меня три он закручен да нет ты сейчас сдохну я же говорил хана тебе ай какой то дебилушка а? артемушка Артемушка, дебилушка. Короче. мать мы не туда пошли? Тут вообще река идет, течет. Да? После смерти Павла я опять остался один, и я должен был кого-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Ну, короче, давайте уже для следующей серии. Дыра. -мо, Это Ульман? Ульман, тебя походу я не дождался. кстати, там, там тик, сквозь текстуры можно было увидеть. а так это все и та же ё это все тоже ну вот так вот я везунчик у меня даже в первой серии сказали что я офигенный что я крутой короче это все это конец будет наверное. Я тоже не знаю, как я сюда забрался. Я в шоке, что происходит. Надеюсь, это видео понравилось. Хотите продолжение шестой серии? Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.